Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! С нами Димон. Не будет. А? Жаль не Битерман. Ну и короче это обзор на Экстру Слик Инг 2. Карта мне не понравилась, Димону понравилась, поэтому. Я не играл. Да, поэтому Димон будет этот, вот этот самый. Да. Я буду обзорить карту мы покажем две только топ веку 3 топ цпм демки да? все давай Димон, рассказывай нам что ну, первый трикс простой нет роута тут, тут более-менее простые патики тут нигде нет роута ну в цпм можно конечно везде порезать там этими э -э чем цпм он? да ну тележампами там и так <сминут> далее гб всякие ну? Ну. Ну, вот этот вот эта последняя платформа, ее можно скинуть, Очень простым. Движением. Так. СПМ Опа. Так. Вот так-то. Лампочки бегают. Писта. Видел вообще? <смех> так. Тут у нас очень оригинальное анима. Прыжки по лампам. Такого вы еще нигде не видели. Опа. Вот эту лампочку можно скинуть. Тоже простым. Простым простым есть. И все просто, на самом деле. Так. Опа! Ага. Скипну. Так, дальше. Следующая полка. Тут мы идем с такие наклоненные поверхности. А тут можно Блин. скипнуть. Конечно, можно скипнуть. Даже так. несколькими спотами. Смотри. Опа, так. а тут-то пол есть. Опа. Опа. Сразу изичные Неплохо. Но! Мы же не будем, когда он еще делает циркл здесь, да? Да. Нам нужно побыстрее как-то все это сделать. Да. Поэтому... Побыстрее ноклипом делаем. Да-да-да. <свист> угу. угу. Падаем с дырочки и падаем сразу в воду. Бля. <свист> <свист> <свист> сразу в воду. Я, Я не умею делать. Димон демон. упал в воду и в моих глазах сразу. Так. <свист> падаем. Бля. Опа, заворачиваем. Опа. Сразу. Легко. Опа. Опа. Все, изи, easy, easy. Есть еще ролл, так. который никто, скорее всего, не реализовал. Это вот с этого прыжка, долететь сразу до пыльки. Так это, это э, так это норм. Так это не норм, что -то. У меня один раз так получилось. Ну так ладно. Что? Не совсем норм. Может, у Икаруса получился? Так, слик. Да нет, не получилось. Я не верю в него. <связь> слик простой. Опа. Опа. Опа. Вот это я не ожидал сейчас. Это... оп почти почти easy все наконец-то получилось пройти эту простую комнату дальше у нас идет комната у которой большинство проблем у нас есть шапка у нас есть кнопка которая нас подбрасывает Нам нужно встать идеально под дырочку шмалять кнопку подлетать высоко высоко и сюда а Я если наступаете знаю. на стекло то телепортирует вниз Бум обратно телепортируют <Wesley> промахнулись бан собственно да следующая комната у нас тут есть такие две штуки которые yeah. нам как бы показывают что здесь триггер который отбирает гранату это значит что нам нужно кидать гранату наперед -а -а -а! граната наперед это очень сложно очень сложно между прочим вот эти вот сраные лампочки они очень сильно мешают ну, я ну сразу видно, назад, что да? маппер постарался мапер мапер постарался, мапер, да Между прочим, отсылка к предыдущей комнате, где ты прыгал по лампочкам угу. Самая сложная комната во всей карте Между прочим, самая сложная карта для выполнения ее идеально Потому что тут дохера палок и дохера даблджампов Стало очень много средств для CPM, но они все будут практически невозможны. Для человечества, здесь можно сделать Double Jump и скипнуть одну платформу. Так. Здесь можно сделать Double Jump и что-нибудь еще скипнуть Например, вот этот Короче, вариантов тут очень много, но все люди проходят как бы по одной. Скорее всего, и Харус тоже проходил по одной. Я там ставлю сотку, нахуй. Да, сотку ставишь? Yeah. Давай, если yeah. он проходил не по одной. Давай. Yeah. Ну, он мог скипнуть старт, да? В принципе. Mm -hmm. yeah. Если он скипнул что-то еще, кроме старта, сделал где-то еще даблджамп, ты мне донатишь сотку. Нихуя себе. Это очень рисковый обзор, Так, ну тут у нас Так ты соглашаешься или что? Я? Что? У нас тут обзор, не мешай То все. Ясно все с У нас дырочки очень похожи на холектаев. Прям один в один, можно сказать, пока. Легче раз в 30 Опа! И все. И все. Нет роудов Ну тут платформы наклоненные, очень сложно. Прям невероятно проходим. Я был на там. Так значит. Прыгаем. Опа! Вот это круто, кстати. Да, тут нету а, Нечего рассказывать. Нет рутов. Да, она довольно сложная, да. Технично. Опа-опа. У нас CPM, мы ее проходим без проблем Если это было бы выпублено, я бы никогда не пошел. О, 2X, который в CPM. Ты зайдешь. О, я его прошел. Так, а здесь что? Здесь у нас нам дают 10 хосты одну ракету. Мы видим дальше вдалеке арку, У которой отбирается ракета. Нас-то пока не волнует, не следуем кого Мы видим какую-то горочку, по которой нельзя прыгать и дырочку вон и мы сразу просто вот так вот понимаем что нужно кидать ракету, на например делаем тележам, разгоняемся кидаем, скорее всего ее не ловим да, не ловим А что если делать на старте ГБ на 1300-1400 с Хейсом? Ну, ты сделал ГБ А что дальше? Ну да и набрать много скорости, залететь на скорости Хм, хм, смотри, что придумал. Так на получше, ГБ. Надо получше, Ой. видишь. Надо еще и спейсинг грубо, и Да, дом, да. Ну ладно, ты, давай. Какой-то как? ты предлагали. Типа стоять здесь, дать ракету, делать прыжок. Типа. Ты ну что это такое? Ну среди, как так? Так это медленно, же получится. Так это медленно, но, возможно, и проще. Э, не получается. Я не умею. Проходим. Mm. Обслуживаться. Так, значит, следующая комната. Тоже практически хэнк тайм. Опа, с приседом. С приседом. И далее. Где вы попрыгаете еще с приседом? Там не было роутов, там нечего рассказывать. Так, значит, да. эта комната у нас тут... Две ракеты, дырочка сверху Казалось бы, где тут скилл? Просто делаешь ржей, рокет об стенку, да? Да А нужно-то идеально ржей А как так? Мы же цпмщики, мы не умеем делать стабильные Теперь умеем Со второй попытки, да? Да, научились Научились Значит, вот эта комната тоже довольно-таки прикольная, интересная, динамичная такая смотри, Ну тут тоже роутов нет Ну да, ну типа есть роут? Ну, если сбоку тут прижиматься. Да, вот так. Раз и, и, и. вот таким вот способом. Болстрейку. Да, yes, yes. ты Сейчас. Мог... Смотри, долетел. Легко. Есть. Вот эта комната, которая в АК-3 достаточно сложная, но в теплом. Тюрьме... Тут проходить, скажи мне. Раз, раз и прошел. Да, рот нет. Нету. Идем дальше. Дальше. Тут у нас компта с гранатами так раз два по идее проходить. надо делать кривиный джамп и залетать в уголок да вот так Но вот ТПМ этот оригинальный рот он сложнее чем потому что как это делать я так не знаю как это проходить потому что я так ни разу не проходил я как только зашел на каплю сразу Ляха, нет я сразу так не делал я просто сразу скипал таким образом Ха, сура кривая. Так. Комната с обычным гренаджампом. Которую я, конечно же, не выполнил. Все, не получается, не далека. Ясно. Смотрите. Сейчас все получится. Ясно. Короче, все получилось, я то есть Да. Комната, которая. Казалось бы, тут вроде бы должно быть очень много роутов, а пуст, цпм же, но что-то не долетается, и так тоже не долетается. Да. Короче, тут нет роутов, тут можно вот таким образом пройти. Все, видишь. Плазма, самая так. сложная комната, если проходить ее максимальным роутом, между прочим. Так. Так, пройду ее не максимальным роутом, чтобы понять еще как это должно быть. Так, здесь изи. Здесь изи. Здесь, и что А! Нет! Где? Где? О. О. О. О. А максимальный роут здесь какой? Так. Отлетаем вот стеночки, да? Первая среза очевидна. Сразу сюда. Но! Когда вы летите, вы же можете сюда приземлиться и сделать буст. Так. Сделать плазможамп и лететь сразу до туда. И это максимальный роут, который прям невероятно сложный. Чтобы пройти все без остановки и сразу там оказаться. Ну, есть. Вариант полегче, это остановиться так, присесть так, и просто сделать бус возможно. Бум. Изи. Полно просто изи. Дальше у нас вес PG-утимейт. Самая сложная колота. Да. Невероятно сложная. Невероятно. На вес ПГ у Надо интенсивно плазмить. Интенсивно, да. Не менять угол. Вот это колота, которая очень странно работает, иногда находится легко, иногда нет. Опа! Опа все, все, там там из... не было ротов, просто спиной залетаешь на Сигур и все. Да. В этой колке, скорее всего, ротов больше, чем я посчитал. Я захотел больше, кушать. Как... Я тоже, кстати. Ловко. Сейчас мы запишем, и пойдем кушать. Да. Так, значит. Так, что здесь у нас? Видите эти маленькие рамочки, да? Да, Это же ужас. Как так? мог такое замапить. Короче, Шуя, по всему. один там, из самых сложных роутов это вот разогнать там скорость и сделать тут даблджамп и сразу улететь на финиш Даблджамп? Это, даблджамп. Прям, нереально. это прям нереально сложно, я ни разу не сделал, так, подозреваю, что такое возможно Айкарус сделал. сделал? Да ничего он не сделал, так Ну я просто как делал? Я такой, выходил из телепорта, останавливался, прыжок, буст, бляха Бляха, понимаешь? Все, делал тут доволжа и приземлялся прямо на рамку. Начинал плазмить. Скорее всего, не получится, они да, получится. <свист> <свист> там потолок, блять. Да, Ты да, там потолок, <свист> ему Помогите! Easy. Yes, долетел. И well это финиш. Well done. Well done. Какие так. тут еще уроки есть? Я не знаю, их очень много. Ну тут много Я вариантов. Не... Да, да тут прям. Я не знаю, просто на фигареку, то лестницу потенковую сделал какие-то маленькие рамочки и такой ебитесь, сказал бы и все. <laughs> да. Потому думаю... что. Будешь проходить целиком Проходим или перейдем к демкам? целиком? Так я уже перешел целиком. Ну прям быстро. Быстро давай. Прям быстро? Да, ну уже скейл боху, давай. Даймскейли, пожалуйста. Да? Да. О! Так. А че срезу не сделаешь? Так, так, очень быстро, очень быстро. Бум. Так. Ладно, здесь я разрешаю на клипом пролететь. Yeah. <laughs> То, что здесь очень не все это. Я реально в этой комнате, когда проходил за свои 14 минут, я здесь больше всего провел времени. Может это обоссанный и Айцран получается какой-то? Еее, Прошел Айцран Айцран Блях, Бля, ты видел? Да Жаль, что я видел Хуя ты медленно падаешь Да, как-то, опа, опа, и все как он нажимать на пробил? скажи Смотри, падаю, падаю Опа, опа Меняю гравитацию Хуя ты Все Так, здесь easy, здесь все easy. Yeah. Easy. easy. Easy. Easy. Easy. Все easy. А, ah. угу. а вот Сам это не easy. Straight straight -то, -то -то не easy, то не easy. Это прям самое, страшное, что может быть в игре, понимаешь? Oh, easy. Изи. Смотри, я же говорю, все на этой карте распал А, ah, кстати, еще Стронги Точи хотел, чтобы я его демку посмотрел. Вне зачета, так сказать. <laughs> а, она у меня есть? А, <laughs> ah, не, подожди. А, ah, нет, это он на BDF37 скидывал. Oh, О, А, скинь мне демку Стронгеса. Давай-то на бдф не будем делать обзор, наверное. Будем дальше делать. Скинь мне демку его, тут посмотрим на этой карте. У меня есть демка Стронгест? Или? Так ты ж сказал, есть. Я спросил, есть оно. А. Ну ладно, да не будем. Стронгест не отправил. На экстру очень жаль я да, из ну три минуты, считаю, 3 минуты да? 3 Так что интересно на этой карте получается по результатам что топ-1 cpm тайм 2 минуты 27 секунд а топ выку 3 2 минуты 28 секунд причем скорее всего выку 328 это макси просто Лучше нельзя. Да. В ДПМ же я так сомневаюсь. Там Икарус говорил 24 можно сделать. Ну, И то, если с... говорить, что Икарус можно 24, то скорее всего можно 22. Ну да. <свистит> ну ладно, пойдем-то осмотреть демки. Нутк. Нутк. так. Так, VQ3, значит, гоблин. Эстония. Are you ready? Я уже включил. Бля, ладно, я тоже включил. Так, у меня бляха, что происходит. Ясно. Так, вот он у меня пошел. Да. Да. Крыгает по падикам. Пад. Так, у меня он пропрыгнул. Поднялся на лампочках. Залетел в дырочку. Между прочим, все четко скипнул. Между прочим, один фонарь. Да, делает, рикой, делает вообще все быстро. Да. Видно, что прям стараюсь в прыжке начал стрелять шахта, это тоже между быстрый ролл да это Звежит максимально дай. быстрый граната а вот тут ну ладно тоже, Ооо! это что нос всел за кого или что че так быстро <с college> попал я не знаю это этот это, челик типа. этот челик очень э -э странный да кстати вот он скуд два 2 пришел <с「<min> -2> <плывет> да с два, 2 он в рефлексе типа разъебывает Говорят. Ух. Опа, то они заходит. А, лично я вышел. Выходит. Угу. Давай! Изи. Правда, слишком высоко подлетел, по идее. Угу. Ну да. То есть можно быстрее. Можно Изи. еще секунду съезу. Изи ВР Бум! Не запнулся, Бум. там не запнулся Грена. Ракета наперед, ну, чисто чтобы повыкрутасывался. 69 упсов правильно. Да. Так, дожонка, граната. Без скипа, конечно же, потому что это Ну да. Визит. А гранату здесь мог бы наперед кинуть? Да, наверное. Как-нибудь там придумал. Так. Довольно странно. странно. Наверное, нормально. Плазмит одной кнопкой мне кажется это фиг я не думаю что челик зашел в дифраг. иначе начал плазмить одной кнопкой да да ну типа который причем играл в q2 и в рефлекс а в рефлексе плазма вообще такое себе и внутри 3 там нет ну да это может это ты вообще нет это, это не максит еще, да Это даже не максит Икарус А у Икаруса Валоса, ты мел веку трикер Ай-яй-яй-яй-яй Так, спам Икарус Давай, я нажал 2.27 Я, я тоже нажал и Все, у меня он меня отлично. нашел, да, все, отлично Так, Икарус Медленно, очень медленно Очень медленно Икарус Зацепился еще там так ну фонарик отпез дырочку туннель медленно прошел это медленно минус 500 ты ч ⁇ мне кажется ой снизь медленно минус ой как медленно он по кнопке не смог приземлить понимаешь что ты просто стеку проебал а у меня это онлайн-ские чики поэтому скорее всего 2 секунды проехать но это, конечно, не то, как проходить в голубин палочки. Да. Ну, такие палочки сложнее проходить СПМ, потому что тут скорость быстрее растет на Земле. Нет, это все оправдание, на самом деле. Не, в реально Возможно... попроще, так-то. Ну, по крайней мере, такие палочки. О! Плюс 2 секунды, между прочим. Ну, У меня онлайн ред давно. 2.37. Уфлайн у меня на 8 секунд быстрее. Так, так. Зря ГРС сделал после телепорта, но бы и без него Потерял, ну, в общем, 200 на это 2Х, прошёл Высоко подлетел О, ни без джампа. Ну, Икарус, ну, ёкарный, папа, я ж тебе демку давал Икарус Как же так? Взяли Икаруса в антенны Просто, прикинь, у него было плюс 2 секунды Ну, это ладно, я тут тоже зашел У него было плюс 2 секунды, сейчас уже плюс 0 400 это я считаю очень большой медленно 200 я считаю так тут безрезы понятное дело вот 4 секунды так будете макс роут это мог бы хоть и карус, О, и карус, и карас автобус ты черт вообще давно менял все понятно и карас минус уважения лучше бы đấy. я не писал вообще этот обзор не разочаровался А я-то думал ты это бог что ты автобус 27 мог бы э -э вообще саб 20 сделать на самом деле даже да. не пишу коронавирус говорит между прочим да. ну шо вот у нас результаты короче я браузер показываю если шо Димон требует смайлик автобуса и это абсолютно правильно да ну и вот на экстре был лунтик прошел за 36 минут неплохо неплохо я уверен что некоторые моменты он он я уверен что на плазме он сделал гб в отличие от и карус я более чем уверен так ну и в q 36 человек, CPM 8, собственно, экстра, как всегда, не особо пользуется популярностью, но за дополнительный рейтинг, чтобы китаец не обогнал и Каруса, конечно, и Икарусу пришлось, ну как пришлось, прошел так себе и Икарус. Он, кстати, это, знаешь, что говорит? Что? Что говорил? Говорил, типа, Димон, давай бодаться. Я ему говорю, типа, нет, мне надо хэнк тайм перебивать. А он такой, ну ладно. И забил хер на карту. И не стал максить тебя. Димон, ну ты чё? Так это из-за тебя получается? Походу, но я тебе перебил. Так я тайм перебил, Ну это плюс уважение, все, да, все. И карс все равно получается. вот мне не нужен какой-то сторонний человек, чтобы перебивать рекорд на сложной карте. А вот почему-то нужен. Ну он еще молодой, он еще не опытный. Андэт Андед не опыт. Надо его в молодежку перевести, пусть он москально учит. Вместе с Эдиком будет там, Да. Ну ладно, в общем, все. Всем спасибо, всем удачи. Не забывайте заходить в Discord по df2, тестить, предлагать идеи и так далее, и так далее. Да. И приходите на стримы, и подписывайтесь на Димона. В Фейсбуке, ВКонтакте там, везде. Да, пойдет Spotify. Да. Spotify. <laughs> ну все ребят все всем удачи всем спасибо всем до встречи всем пока всем